И сегодня мы приступаем к обзору недавно вышедшей игры, как Not My Car, друзья. Вкратце скажу, что это королевская битва, только на вот таких вот автомобилях, да, своеобразных. Естественно, мы... Ну по, условиям, по всем условиям королевской битвы должны будем перемещаться по определенной локации, где будем собирать необходимые пушки, необходимые всякие плюшки, которые помогут нам остаться в живых и дойти до конца, друзья. Ну что ж, давайте коротко немножечко пробежимся по интерфейсу. Как мы видим, здесь у нас доступны несколько вариантов сразу же автомобилей. Это богомол, это аспид и это зверь. То есть, если честно, характеристик я у них нигде как таковых не вижу. Может быть они как-то а, и различаются, например, у зверя может быть даже больше всего хпшечки, шечки, а, аспид скорее всего что-то среднее между скоростью и выносливостью, ну а богомол, ну как это по традиции бывает, а, легкая, быстрая, маневренная машинка. А, ну что ж, -то, я наверное все-таки попробую на богомоле, потому что на аспиде я играл, М -м -м, на звери пока не пробовал, попробую в этот раз на богомоле. Посмотрим, как у нас получится Так, смотрим, что у нас тут можно дальше выбирать Есть возможность добавления каких-либо дополнительных всяких плюшек Например, флаги, как видим, у меня здесь один стоит гудки разнообразные Вот так вот можно проверить Дрон, это то, на чем мы десантируемся на карту, да Тоже, видите, ничего еще пока нет Но это, я так понимаю, в процессе будет открываться из кастомизации своей машинки можно выделить только ее цвет, то есть мы можем поменять либо на синий, ну вот как видите, только лишь цвет и цвет, я так понимаю, каких-то второстепенных деталей, да, вот таким вот образом мы выбираем, ладненько, будет вот такого цвета у наш богомольчик, на котором мы и будем гонять. Так, ну что ж, смотрим дальше. Домашняя страница, здесь у нас идет общий, так сказать, общая информация по наградам и заданиям, по квестам, по разнообразным. Так, в гараже мы уже были. Как-то еще кастомизируйте, я вижу, здесь пока возможности нет, кроме как вот навешивать всякие вот эти штуки. В остальном-то я не вижу больше никаких улучшений для данных автомобилей. И имеется только вот эта полоска, это уровень у нас копится, но я не знаю, на что он влияет, друзья, без понятия, если честно, делаю совершенно первый обзор, поэтому, грубо говоря, вместе с вами и разбираемся во всем этом. Так, у нас написано, что сезон 1, до конца сезона у нас 54 дня. Тут у нас, я так понимаю, идут какие-то или награды, или звания, или еще что-то в этом роде. Ну и, соответственно, открываются они при достижении чего-то там. Ну, я так понимаю, да, вот ранги у нас здесь есть. Достигну второго ранга, откроется вот эта штука Третьего, это и так далее То есть в таком вот все духе Так, смотрим Далее у нас есть испытание Так, так, так тоже какие-то здесь достижения за них. А, наша игровая статистика. Вот, вот сколько матчей я уже наиграл. А побед у меня не было ни одной. Да, то есть, как мы видим, вот это окно статистики показывает, сколько чего мы настреляли, проехали, сколько опты получили и так далее. Ну и, э, как обычно, это внутриигровой магазин, где мы можем приобрести что-либо за определенную валюту. Так, ну что ж, в принципе, ну да, еще по настройкам давайте пробежимся. Это, значит, окно настроек у нас и... Как я вижу, так, для клавиатуры, для геймпада. Если честно, друзья, так как игра находится в раннем доступе, то я заметил здесь очень такой большой минус с ней. Она плохо оптимизирована именно вот по графической составляющей. И на моем компе она очень сильно проседает, когда у меня выставлены настройки на максимум. Да? Я, наверное, качество текстур даже поставлю сейчас на высокий чуть пониже, чтобы у меня сильно не проседало. Вот, то есть тут даже если на низких настройках я играю, у меня конфигурация не самая топовая, а средняя, можно так сказать. Даже чуть ниже среднего, то очень сильная просадка идет по FPS и очень сильные подлаги происходит в самой игре то есть это не очень-то хорошо но я думаю в процессе это дело все до оптимизирует потому что движок unreal engine 4 позволяет гораздо больше творить на э, подобных так сказать э, на подобной графической визуализации картинки нежели реализовано в этой игре так что будем надеяться, что все это поправит, оптимизирует, и игрушка будет к моменту релиза летать даже на высоких настройках и на слабых ПК. Так, ну что же, дальше у нас идет звук, это все понятное управление. А вот чувствительность, кстати, можно немножечко повысить. Я, наверное, все-таки поставлю где-то на уровне серединки, да, было ниже серединки, на 6 поставлю, инвертировать не обязательно. Так, это что у нас за настройка в небо, электронная почта, это не обязательные настройки. Так, ну что ж, давайте уже а, посмотрим все-таки на сам геймплей. Я так понимаю, здесь у нас будет отображаться количество друзей, да, то есть наших с вами, которых мы будем добавлять в процессе. Ладно, пока из этой вкладочки выходим. И это, собственно, выход из игры. В принципе, мы по менюшечке все разобрали, давайте уже попробуем, а, попробуем прокатиться. Давайте прокатимся. Как мы видим сейчас у нас происходит подбор, поиск водителей, поиск соперников. Тут достаточно пока не быстрая процедура, потому что я так понимаю, ну не сильно много народу еще пока играет. Игрушка вышла 5 апреля 2019 года и еще, видимо, не успела а, достаточно количества народу набежать, но я вам скажу, что вот который раз я уже запускаю сессию, в течение минуты удается, удается составить вот этот вот список стартовый, да, из тех людей практически, которые, с которыми мы будем играть, то есть а, это максимум 40 человек. Достаточно быстро, я вам хочу сказать, а, происходит подбор, ну и, видимо, эта игра уже... А, я так понимаю, пользуется интересом у многих людей. Как мы видим, здесь в краткой сводке у нас отображается, я так понимаю, это уровень у нас игрока в основном, как видим, первоуровневые все идут, потому что, ну, действительно, игра недавно только вышла. И люди только-только начинают заходить. Никто еще не прокачан, не развит. Поэтому, друзья, есть все шансы э, стать тут мега-нагибатором в, в ближайшее время и поднять свою статку. Потому что здесь сейчас в основном игроки все вновь прибывшие, так сказать, и, и будем играть, можно сказать, на уровне, на своем, слишком каких-то топов мы здесь, я вижу, не встречаем, но, опять-таки, я не знаю, как здесь действует этот рандом, подбор, может быть, он все-таки подбирает по уровню, не знаю, друзья, надо все-таки тестировать, надо смотреть, надо знакомиться, давайте уже посмотрим... Так, тут нам, смотрю, сдают советы, а ну-ка пристегнись, совет собирать элементы брони, чтобы усилить защиту. Ну, в принципе, как все в королевских играх, по классике, значит, надо будет собирать, надо будет, значит, перемещаться, надо будет придерживаться зоны, которая будет у нас сужаться кольца, ну, как обычно, то есть, по классике все, друзья, но только на вот таких вот автомобилях. Пока что их три, но возможно В ближайшем будущем их будет гораздо больше Итак, нам тут дают прокатиться Возможность, то есть это еще пока не батл Это просто тренировочный Так сказать трени Тренировочный полигон, где мы просто э, Чувствуем, вот видите как все прогружается Достаточно медленно Просто тренировочный полигон, на котором мы катаемся, на котором мы чувствуем вообще свою машинку. Значит, смотрите, атака у нас на левую кнопку мыши, а на правую кнопку мыши мы вот таким образом прицеливаемся. Это у нас прицельный огонь. Когда будет пушечка, я вам продемонстрирую. Также, ну, естественно, управление ВСАД, если на клавиатуре играете, это у нас влево-вправо-взад-вперед. И на Shift здесь есть вот такое вот ускорение, друзья. Не, не очень точно я его продемонстрировал сейчас. Да, то есть на Shift у нас идет ускорение. Включается очень-очень резко. Вот сейчас продемонстрирую. Вот так вот. Все, таймер оттикал. И теперь уже будет десант. Будем десантироваться на остров. Вот так вот это все происходит. Вот такой вот у нас остров. И как только мы увидим на экране буковку Е, можно десантироваться. Все, Е сброс, полетели. Все, вот так вот мы э, осуществляем десант наш. Куда-либо я отлечу пока в сторонку. Прокачусь вот там вот а, по боковой линии. Посмотрим сразу карту. Так, вот мы где, в районе аэродрома, да, станции 9 высаживаемся. Куда-нибудь вот сюда пока прокачусь, здесь проеду. А потом уже будем потихонечку пробовать а, выцеплять а, ребят. Ребят будем цеплять, да. Сюда тоже кто-то уже приехал. Я не вижу, правда, что-либо здесь есть или нет. Но пока вижу, здесь пустовато. Поедем туда, вон, к тем ангарам, посмотрим. Как видите, игрушечка все-таки... Ага, вон там, вон, кстати, что-то было. Ну ладно, я думаю, что сейчас мы здесь тоже что-нибудь найдем. Постараемся, по крайней мере. Так, я вижу, это уже у меня тут... Меня уже э, осчастливили пушечкой. У меня теперь есть пушечка. Так, это щит. Так, мы вот видим врага нашего. Первый наш вражина. И последний. Так, вот так вот, в принципе, нас разбирает. Да, то есть достаточно все динамично происходит. Ну, как видите, у меня еще подлагивает. Я ссылаюсь только на это, потому что, ну, трудновато, если честно, управлять авто. Так, давайте выйдем в главное меню. Что уж тут ждать-то? Да, быстро меня размотали, сам я быстро просто залез, надо было пособирать немножечко, погонять, но ничего страшного, значит, мы тестируем, нам не критично, как мы качественно все это откатаем. Так, ну что ж, нам главное показать, каков геймплей. Я, наверное, сейчас сделаю немножечко настройки а видео поменьше и поставлю качество и текстур на средний уровень, потому что у меня, говорю, подлагивает, вот так вот. И это, думаю, самое будет оптимум для меня. Давайте еще одну карточку попробуем, друзья. Так, и снова у нас высадка. Так, появляемся мы, значит, в районе э, Кранового залива. Давайте уже сброс. Посуществляем, не будем слишком долго ждать. И полетим, наверное, куда-нибудь вот в ту сторону. А, если честно, как быстрее лететь, я здесь без понятия. По-моему, здесь всегда летит со стандартной скоростью. Ну, или хрен его знает. Я вроде жму... Да, есть, есть такая возможность лететь быстрее, когда мы нажимаем вперед то мы вроде как ускоряемся. Так, давайте я туда он подальше немножечко проеду тогда. Сразу, сразу подальше немножечко, да? Возможно, там что-нибудь найду себе путевого. Ага, туда я вижу уже спускаются тоже люди. Давайте вот здесь пошаримся. В этих гаражах. Может быть, здесь что-то найдем путнего. Это что, у нас кусок брони? Часть брони. Это что такое, не пойму. Это что у нас, прицел какой-то? Так, так, так. Вроде пока никто на меня не посягает. Так, вот здесь что, что такое? Давайте проверим быстренько. Пока вроде никого я не вижу, но уже слышу, что где-то кто-то катается, а у меня оружия никакого и нет. Пока-пока я не знаю, как мы сейчас здесь будем выживать. Оружия никакого я не взял. Это что такое? Это двигатель какой-то? Так-так-так. Пока что набираем всякого подряд, да понемножку. Кто-то уже где-то стреляет в кого-то. Но я надеюсь, что не в меня пока что, да? Потому что я еще не готов. Мне еще бы подготовиться. Тут уже явно кто-то был. Вон уже там есть... Есть ребятки. Так, я уже взял себе пушечку. Давайте отсюда быстренько ориентируемся. Сменим позицию, так сказать. Так, так Это что у нас такое? Часть брони Я так понимаю, фиолетовые части Это самые крутые части Так, аккуратненько Где-то уже перестрелка идет массово О, фиолетка Это пушка же фиолетовая Так, есть такое дело Так, на двоечку Я так понимаю, она по умолчанию, да, встала фиолетовая пушечка Это кто-то стрелял. Так, так, так, давай газу, газу, газу. Что-то у меня прям встала моя машинка. Ну ладно. В общем, еще одна боевочка, и у нас опять неудача. Но мы в этот раз немножечко настреляли, немножечко получили опыта. То есть вот такая вот у нас боевочка. Давайте-ка еще раз попробуем. Пару раз я попробовал на этой машинке. Мне не устраивает то, что она очень быстро сливается. На самом деле, да, есть у них, у них разница в плане прироста КП. Давайте я тогда покатаюсь сейчас попробую вот на этом. звере, да, я так понимаю, это самая тяжелая и самая прочная машина. Нам, как новичкам, в данном, так сказать, батл рояле лучше всего, чтобы был больший запас прочности. Ну что ж, давайте вот на этой покатаемся. Так, выберем какую-нибудь раскрасочку, какую-нибудь более-менее неприметную. Зеленая это яркая, больно. Ну давайте, пусть будет черного цвета. Так, ну и с какими-нибудь диски, кстати, у нее не подкрашиваются, и какие-то другие части тоже не подкрашиваются. Так, ну что ж, давайте вот на такое сейчас попробую, погнали. Так, ну что ж, и снова у нас новый десант Так, посмотрим, где мы высаживаемся С другой стороны, у НПЗ Уайт Берн, да, то есть все Сброс, пошел, пошел сброс Так, давайте куда-нибудь Вот сюда вот вправо немножечко вывернем Да, и вот туда, не знаю, на пляжик Что ли, залетим В эту сторону еще кто-то полетел, ну да, много кто Куда полетел Так, давайте по этой стороне сейчас проедемся Я вот там, думаю, под тем вот железным навесиком Что-нибудь мы и найдем Все, сразу по газам вот туда дальше хочу проехать и посмотреть, что у нас здесь есть. Я уже слышу, что кто-то еще за мной едет. Там даже еще, смотрю, кто-то приземлился. Тихо-тихо. Что-то мы уже собираем, но что-то мне подсказывает. Меня там мало что ждет. Так, давайте вот сюда вот заедем. Да, тут я смотрю, и пушечка есть. Так, есть какая-то уже пушечка у нас. Так, я вижу, даже кто-то там уже едет. Давайте попробуем встретить его. сильно здесь болтает камера на самом деле. Кто-то здесь перестрелку вел. Кто-то здесь у нас сильно очень стрелял и сразу же стих, как я подъехал. Кто-то, мне кажется, здесь по-любому есть. ракетница. Хорошее оружие. Как вот поменять именно то э, серое, которое у меня есть? Вот я уже поменял, я так понимаю, да? Так, что-то плохо все берется, ну ладно. Так, давайте на ракетницу попробуем. Аккуратнее, аккуратнее. Я вот вижу его, да? Попаду, не попаду. Не попал. Немножечко я вот только зацепил. Но этого недостаточно. Так, так, так, я так понимаю, меня преследуют. Несбалансированная еще игра, поэтому, как мы видим, просадки очень жесткие. Очень сильное подергивание происходит. Так, секундочку. Мне кажется, это за мной кто-то ехал. Но в этой штуке очень хорошо заметно. Сразу становится меня. Какие-то запчасти всякие подбираю. Но пока никого не вижу. Так, ну синяя пушка, я так понимаю, она хуже, чем а, фиолетовая. Поэтому лучше фиолетовую ракетницу, я думаю, использовать. На перезарядку. Перезарядка, кстати, ребята, Р. Куролесим, в общем, непонятно как. Так, я так понимаю, там уже видно, что, по-моему, идет стена на нас, да? И нам надо срочно отсюда уматывать. А стена эта, она очень сильно нас дамажит. Все, газуем отсюда. Давайте газуем дальше к центру. А докуда нам надо ехать-то? Ох, далековато нам надо ехать, так что газуем во всю силу, во всю прыть. Я думаю, сейчас я такой не один. Таких, как я, очень много будет. Кто захочет свалить подальше. Так, ну что ж, смотрим. Я так понимаю, мы уже доехали до точки, где нас а, зона не будет дамажить. Но я здесь никого не вижу. Вот единственное дерево в поле, я в него впечатался. Так, там битва развязалась, я смотрю. Ну, кто же тут у нас? Так, так, так. У меня тут небольшая техническая заминка, друзья. Да-да-да, я понял, в чем моя проблема. Не успел. Ну что ж, вот такая вот, значит, боевочка. Вот такие динамичные достаточно баталии происходят. В общем, ребят, у меня небольшие технические неполадки в том плане, что когда я устанавливаю режим окно во весь экран, это приводит к очень нехорошим моментам, так как у нас происходит, когда играешь с двумя мониторами, как я, я, например, у меня переходит мышка на другой экран, и, соответственно, какие-то... Странный сбой получается, да, то есть спишем это на, на технические неполадки Так, ну что ж, ладно, я тогда сделаю полноценный полный экран Надеюсь, в таком режиме у нас мышка никуда уходить не будет во время боя И протестируем уже в таком режиме Надеюсь, у меня будет а, показатели будут сейчас гораздо лучше Давайте еще раз катанем, друзья И у нас очередная высадка Так, в этот раз мы, значит, летим с пляжа Черная вода и сразу же по сигналу постараемся десантироваться. Да, так, все сигналят, все радуются. Ну что ж, а мы тем временем летим вот туда, вот в те самые края. Где у нас область, пока не указывается. Я так понимаю, укажется, когда мы приземлимся. Так, ну что ж, а мы на эту дорожку сразу же встаем и погнали. С максимальной скоростью в ту сторону. Я надеюсь, что там у нас получится найти что-нибудь стоящее. Вроде пока я никого не вижу, кто сюда еще полетел. Но, скорее всего, кто-то да по-любому полетел. Я думаю, что в этом ангаре нас ждет что-нибудь полезное. Так, давайте... О, это... оружие это уже хорошо. Так, есть один. Как-то я его ушатал, но он еще ничего не успел взять, я так понимаю, поэтому мне удалось с ним разобраться. Эффект неожиданности сыграл для него. Так, так синенькие пулеметы. Давайте осторожничать, сейчас немножечко будем. Так просто сразу лететь на рожон и сливаться мы не станем. Хотя кто его знает, как получится. Давайте, друзья, аккуратненько. Так, фиолетовая пушечка. Это у нас что такое фиолетовая пушечка на двоечку? А, это какая-то у нас взрывная установочка, которая взрывными снарядами наваливает. Так, я, я вот не понимаю, у меня на 5-6, у меня есть какие-нибудь ремки? На 6, на 7, по-моему ничего и нет, надо еще собирать. Так, где у нас вообще область? Пока еще область не, никто вроде не, не указал. Так, ну ладно, ждем, пока область не указана. Тут ничего нет, места, конечно же, не очень Тут есть зато заправка Но она мне сейчас тоже, в принципе, ни к чему На заправках можно восстанавливать хп нашей тачки Так, где мы... Ага, вижу область Надо жать туда срочно Со скоростью света Тут где-то перестрелки Немножечко набрали мы. Я вон вижу одного вражину. Спереди там едет далеко-далеко. Так, аккуратненько выкатываемся. меня немножко покоцал. Тут еще один. Давайте, давайте пробуем. Уворачиваемся. Да, то есть реально игрушка не оптимизирована, а за счет этого у нас очень сильные просадки идут. Так, все, хана мне, друзья. Ну вот такие пострелушки в данной игре у нас происходят. Ну что ж, давайте я попробую все-таки на средней еще машинке откатаю. И покажу вам, в общем-то, все возможные варианты авто, которые здесь присутствуют. Ну что, в главное меню уходим. Да, то есть самый главный нюанс, конечно же, здесь в просадках по FPS, как вы видите, очень жесткие лаги, да, у меня стоят практически минимальные настройки. Единственное, что я максимальную видимость специально оставил, ну, на максимуме, чтобы э, можно было видеть как можно дальше врагов. Так, ну что ж, давайте в гараж и давайте на Аспиде попробуем на самой, так сказать, сбалансированной тачке. Я не буду ее даже приукрашивать никак, просто оставлю такой, какая она есть. Ну что ж, погнали. Ну что ж, давайте, и в заключение сегодняшнего выпуска продемонстрирую еще одну каточку. Теперь уже на машинке Аспид. Давайте посмотрим, что получится вытво вытворить у нас на данной тачечке. Так, ну что ж, высадились, значит, мы вот здесь. И давайте куда-нибудь вот туда вот улетим подальше. А, ближе к центру. Я не знаю, где будет кольцо, но ближе к центру всегда хорошо. Давайте прокатимся. Так, вот по тем вот крайним... По крайним местам. Ох ты, черт побери. А вот как я неудачно вмазался-то. Так, может быть, здесь уже что-то можно подобрать, нет? Тут по-любому должно уже что-то быть. Я пока не вижу ничего, если честно. Но надо искать. Так, так, так. Оружие, оружие, оружие. Так, берем оружие, берем бронечку. А, короче, тут, в общем, все делится, как в обычных, во всех королевских битвах. Есть синий, есть фиолет, есть а, белый тип предметов. Это самые беспонтовые. Так, я уже взял две пушки себе. Так, ну белые это можно и не брать. Давайте еще немножко здесь прокатимся, посмотрим. Так, так, так, что у нас здесь за углами по-любому понапрятали. Всякого нет? Не, ни хрена, я ошибался в своих доводах. Так, давайте проедем здесь еще, соберем. Вот это что у нас, это часть, бр часть брони же, да? Так, окей. Так, а почему так? То есть, смотрите, зеленая вроде часть брони, она снижает, да, броньку. В общем, надо синие части брать. Так. Синий пулемет всегда подойдет. Это вот я не знаю, что такое. Так, ну что ж, мы немножечко уже затарились. Так, давайте-ка посмотрим, кто здесь шумит. Кто-то здесь шумит, так нехорошо. Так, аккуратнее, аккуратнее. Кто-то вот там спереди шумит. Кто-то здесь явно. Ага, вот там вот впереди, спереди двое катаются. Вот, может, даже попаду. Да, вот такой вот бабах у нас произошел. Вот такой бабах. И я вроде здесь как даже остался выжившим. Он стоит, он меня вообще что-то не отражает. Ну вот, на, получай тогда. Я так что-то... Он за -за заслакался всем. Ракетница у него была. Так, ракетница. Это что это было? Что это я? Восстановился так максимум. Махом, быстренько. Так, не, не, не могу я взять ракетницу. Не знаю почему. Так, ну кто еще к нам подъедет? Что-то я сделал такое непонятное, да? Как-то обнулился. Давайте перезарядим оружие. Так, где у нас область? Ну, я, в принципе, в ней катаюсь сейчас. Зеленую пушку можно поменять на синюю, но... Дайте уже мне синюю. Вот. Синий пулемет очень даже, я думаю, зарешает. Так, а если вот эту... А, все, поменяли. И вторую тоже на ракетницу. Ракетница, думаю, нам пригодится. Так, ну что, между тем у нас два фрага и 21 человек остается. Так, где же они все? Где их искать-то? Давайте поищем. Так, но ну мне в первую очередь надо сейчас кататься и собирать э, части брони. Вот такие, наверное, да? Это, я думаю, не часть брони, ни хрена. Так, давайте еще где-нибудь прокатимся, посмотрим. Так, вот туда вот мы сейчас гоняем. Так, я слышу звуки битвы. Кто-то здесь где-то шумит. Кто-то где-то шумит. Или шумел. Так, ну пулемет не надо менять. на фи... А, поменял на рак... ракетницу, надо лучше взять. Она, думаю, мне лучше будет пригодиться. Так, щит. Так, ну ладно, что-то мы подбираем по дороге, все подряд. Так, давайте лучше переключимся на пулемет. С пулеметом у меня как-то по получше получается иногда воевать. Так, здесь я что-то не вижу никого пока что. Поехали искать э, броньку на машинку. Какие-то ходовые части, так. Там что у нас такое синенькое? Это бронька, нет? Нет, это аптечка. Аптечка. Есть щит у нас на троечку. Это что такое зелененькое? Малый ремкомплект. Так, вот там что-то синее вижу. Ох ты! Попадая под раздачу. Смогем, смогем, смогем, смог. Вы вынесем, вынесем, вынесем. Да не успели, не успели, друзья, мы не успели. Ну что ж, как я обещал, я показал вам на всех трех машинах боевочки в этой игре, да? Вот такая у нас получается игрушечка. Вот такая новая королевская битва. Я понимаю, что она еще у нас в, ранней, так сказать, в раннем доступе находится, но думаю, что в процессе ее подрихтуют, и она будет ну, недостойным конкурентом, конечно, Пабгу и Ореху, но, я думаю, займет свое место в какой-либо области. Ну что ж, ребятки, интересует, конечно же, и ваше мнение, а что вы думаете по данной игре, пишите, пожалуйста, в комментарии. Ну и, конечно же, если вы хотите, чтобы я откатывал данную игрушечку, то...